Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такие оригинальные подставки под чайную пару. Они станут прекрасным украшением любого чаепития или необычным подарком для ваших близких. Давайте приступать! Я буду использовать три цвета хлопчатобумажной семеновской пряжи и крючок 1,6 Делаем начальную петлю и набираем цепочку из 6 воздушных петель. Замыкаем их в кольцо соединительной петлей. Первый ряд. Набираем 4 воздушных петли подъема плюс еще 2 в узор. Делаем 2 накида и в кольцо вяжем столбик с 2 накидами. 2 воздушных столбик с двумя накидами в кольцо. 2 воздушных столбик с двумя накидами в кольцо. В этом ряду мы должны связать 4 воздушных петли. Плюс 9 столбиков с двумя накидами. А между ними по 2 воздушных петли. В конце ряда после крайнего столбика вяжем 2 воздушных. И соединяем их с 4 воздушной петлей подъема. Второй ряд. Набираем три воздушных петли и вяжем столбик с одним накидом под воздушные петли. Две воздушных. Два столбика с одним накидом под следующие воздушные петли. Две воздушных. Два столбика с одним накидом под следующие воздушные. И так до конца ряда. В конце ряда после двух крайних столбиков довязываем две воздушных и соединяем их с третьей воздушной петлей подъема в начале ряда. третий ряд в нем смещаем петли подъема на 2 петли в первый столбик и под воздушную теперь вяжем отсюда набираем одну воздушную петлю подъема плюс еще 4 в узор Столбик без накида под воздушные петли между столбиками предыдущего ряда. 4 воздушных. Столбик без накида под воздушные. 4 воздушных. столбик без накида под следующие воздушные и так до конца ряда в конце ряда мне осталось связать последние четыре воздушных соединяем их с первой воздушной петлей подъема в начале ряда Четвертый ряд. Сдвигаемся на две соединительных петли в две ближайших воздушных. Начинаем ряд отсюда, из середины арочки. Одна воздушная петля подъема плюс еще 5 в узор. Следующую арочку столбик без накида пять воздушных столбик без накида под следующую арочку пять воздушных. Столбик без накида. И так до конца ряда. В конце ряда довязываем последнюю арочку из 5 воздушных. И соединяем ее с первой воздушной петлей подъема в начале ряда. В пятом ряду снова сместим соединительные петли по арочке на 3 петли. Первая. Вторая. И третья. Мы оказались на вершине арочки. Вяжем отсюда. Одна воздушная петля подъема плюс еще 6 в узор. И эти 6 замыкаем в кольцо. Далее 6 воздушных между элементами Столбик без накида под следующую арочку И отсюда вяжем второе колечко. Шесть воздушных. Замыкаем в кольцо. Шесть воздушных. Столбик без накида под следующую арочку. Колечко из шести воздушных. Шесть воздушных. столбик без накида под арочку и следующее колечко. И так до конца ряда. В конце ряда довязываем последнее колечко. И за ним 6 воздушных. Соединяем их с воздушной петлей подъема в начале ряда. Шестой ряд. 1 воздушная петля подъема, 2 столбика без накида в колечко, 3 воздушных на вершине и еще 3 столбика без накида в кольцо. Арочку из шести воздушных обвязываем четырьмя столбиками без накида. Обвязываем следующее колечко. Три столбика без накида. Три воздушных. Три столбика без накида. Шесть воздушных обвязываем четырьмя столбиками без накида. Так обвяжем каждый элемент до конца ряда. В конце ряда мне осталось связать 4 столбика без накида над воздушными. Крайний столбик ряда соединяем с воздушной петлей подъема в начале ряда соединительной петлей. Если вы вяжете из пряжи одного цвета, то нужно подняться соединительными петлями на вершину колечка. А я буду менять здесь нить. Серую нить я присоединяю сразу с вершины. Седьмой ряд. 4 воздушных петли. Теперь свяжем столбик с двумя накидами над третьим столбиком без накида из четырех. Четыре воздушных. Столбик без накида в вершину колечка под арочку из трех воздушных. Четыре воздушных. Столбик с двумя накидами в третий столбик без накида. 4 воздушных столбик без накида в вершину колечко мне осталось довязать 4 воздушных петли И соединить их с петлей прикрепления нити. Восьмой ряд. Сдвигаем петли подъема по двум ближайшим воздушным петлям. Вяжем одну воздушную петлю подъема плюс еще 5 в узор. Столбик без накида под следующую арочку воздушных. Теперь до конца ряда по 5 воздушных. Столбик без накида под арочку воздушных предыдущего ряда. 5 воздушных. Столбик без накида. Под каждую арочку воздушных свяжем по столбику без накида. Ряд почти готов. Осталось довязать 5 воздушных. и соединить их с первой воздушной петелькой ряда. Девятый ряд. Смещаемся на три соединительных петли в три ближайших воздушных. Таким образом оказываемся на вершине арочки. Одна воздушная петля подъема плюс еще 6 петель в узор. Замыкаем их в колечко. Обратите внимание, петлю подъема в кольцо мы не задействуем. 6 воздушных, Столбик без накида под ближайшую арочку. Отсюда вяжем колечко из шести воздушных. Шесть воздушных между элементами. Столбик без накида под следующую арочку. И отсюда новое колечко. Ряд почти готов. Осталось довязать 6 воздушных петель. Соединяем их с первой воздушной петлей подъема. Следующим десятым рядом будем обвязывать наши колечки. Одна воздушная петля подъема. 2 столбика без накида в кольцо. Три воздушных петли на вершине. Еще три столбика без накида в кольцо. Шесть воздушных петель обвязываем четырьмя столбиками без накида.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 И так до конца ряда. В конце ряда я связала 4 крайних столбика без накида. Теперь соединяю их с воздушной петлей подъема в начале ряда. На этом этапе снова буду менять нить. Если вы вяжете тем же цветом, то поднимитесь соединительными петлями на вершину колечка как показано на схеме. Поскольку дальше я буду вязать белой нитью, для наглядности сменила фон на более темный. Итак, новую нить я закрепляю уже в вершине колечка под три воздушных. 11 ряд. Набираем одну воздушную петлю подъема плюс еще 4 в узор. Вяжем столбик с двумя накидами в третий столбик без накида. Дальше все арочки ряда будут по 4 воздушных. Столбик без накида в вершину ближайшего колечка. 4 воздушных. Столбик с двумя накидами в третий столбик без накида. Четыре воздушных. Столбик без накида в вершину колечка. И так до конца ряда. В конце ряда довязываем последние четыре воздушных. И связываем их с воздушной петлей подъема в начале ряда. 12 ряд. Нам нужно сместить петли подъема до середины ближайшей арочки воздушных. Поэтому вяжем две соединительных петли в 2 воздушных. Пять воздушных. Столбик без накида под арочку. Пять воздушных. Столбик без накида под арочку. Пять воздушных столбик без накида. В конце ряда довязываем последние пять воздушных. И замыкаем их соединительной петлей с первой воздушной петелькой. Тринадцатый ряд. Смещаемся на одну соединительную под арочку и отсюда набираем 3 воздушных петли подъема. Сюда же вяжем столбик с накидом. Воздушная. И еще 2 столбика с одним накидом под эту же арочку. Воздушная два столбика с одним накидом под следующую арочку. Воздушная два столбика с одним накидом сюда же. Воздушная. Итак вяжем под каждую арочку по 4 столбика с одним накидом, а между всеми парами столбиков по одной воздушной петле Когда крайние 4 столбика связаны, довязываем одну воздушную и соединяем ее с третьей воздушной петлей подъема в начале ряда. Четырнадцатый ряд. Одна воздушная петля подъема плюс еще 3 в узор. Столбик без накида вяжем в первый столбик следующей пары столбиков. Дальше все арочки будут по 3 воздушных. И все столбики без накида мы будем вязать в первый столбик каждой пары. 3 воздушных. Столбик без накида в первый столбик. Три воздушных, столбик без накида. Так обвязываем до конца ряда. В конце ряда довязываем 3 воздушных, замыкаем их с первой воздушной петлей подъема ряда. И последний пятнадцатый ряд. Смещаемся на одну соединительную петлю. Одна петля подъема. Плюс еще 3 в узор. Столбик без накида под арочку. 3 воздушных. столбик без накида под арочку, 3 воздушных, столбик без накида и так до конца ряда. В конце ряда довязываем 3 воздушных, и соединяем их с первой воздушной петлей в начале ряда. Все готово. Осталось спрятать хвостики нитей и немного накрахмалить изделие. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И тогда мы обязательно увидимся снова.